Так, ну и первое, что нам понадобится, это создать э, компонент для инвентаря, э, назовем его BPC Inventory, в котором мы будем хранить логику, касающуюся инвентаря. Также нам понадобится папка для виджетов, где мы будем хранить виджеты, и первый виджет это у нас будет UI Inventory Слот. Также нам понадобится виджет uh, UI Inventory uh, Grid, непосредственно сетка инвентаря. Uh, что нам нужно еще? Uh, нам нужен объект, uh, в котором мы будем хранить информацию об предметах, которые могут находиться в инвентаре. Uh, поскольку если мы будем удалять экторы uh, со сцены мы не сможем получать доступ к логике взаимодействия uh, с помощью объектов мы можем хранить в памяти эту логику поэтому давайте uh, создадим BP Base Object uh, давайте Base Item Object так что нам понадобится давайте перейдем в инвентарь слот закроем ненужные окна удалим канва панель поскольку она нам не нужна и здесь давайте добавим Size box для того чтобы определить размер нашего слота я выставлю размер слота 60. Также установим, давайте, the для того, чтобы видеть только слот. Также нам понадобится border, и в border мы назовем outer border, то есть этот border будет отвечать за сам слот. Ну, то есть как он будет выгляд выглядеть в пустом либо заполненном виде то есть вне зависимости от иконки внутри а, теперь мы можем скопировать это все следующий size бокс у нас будет отвечать за размер картинки а этот бордер у нас будет отвечать а, непосредственно за иконку внутри а, нашего слота если есть там какой-то объект также нам нужно убрать паддинги ну и размер иконки мы можем выставить 128 на 128 к примеру и паддинги мы сделаем равными паддинг у нас будет 2 то есть паддинг это расстояние между краями наших элементов видите контент паддинг мы устанавливаем 0 Ну, рекомендую в принципе везде контент-падинг uh, убирать, uh, либо использовать только контент-падинг, чтобы потом не запутаться. Контент-падинг отвечает за то, что, uh, какой падинг будет у элементов внутри конкретно этого элемента, а общий падинг это падинг конкретно этого элемента. Удаляем все ненужные нам ивенты и достаем нужные нам функции. Override. Первая функция onDrop. Дальше Override нам понадобится mouse-button-down. То есть нажатие кнопки мыши. И также нам понадобится on drag Detected. Для того чтобы мы могли перетаскивать наши слоты. Так, и начнем мы с функции давайте сначала создадим переменные переменная item object то есть это ссылка на объект, который хранит информацию о предмете поскольку у нас инвентарь основан на объектах выбираем base item object который мы создали дальше слот index это непосредственно номер слота в массиве. Так, давайте выставим inner border переменной и size box переменной. Это нам нужно для того, чтобы мы могли получить доступ из графа к этим элементам. Так, следующее, что мы сделаем. Давайте добавим сюда э, переменные в Object. Э, это будет переменная Image. Э, тип переменной текстура 2D. Чтобы мы могли добавлять иконки предметов. Э, ну и думаю, пока что этого достаточно. Э, давайте достанем Item Object. Здесь нам нужен get image и достанем is valid, то есть валиден ли наш image. То есть это некая проверка, которая ä, определяет можем ли мы а, взаимодействовать с нашим слотом так мы это немного не в той функции сделали это нам нужно в он мало то есть по нажатию клавиши мы взаимодействуем с а, слотами поэтому нам нужно это сделать здесь эту проверку вызываем функцию detect drag if preset. то есть мы выбираем клавишу, которая должна э, взаимодействовать со слотом. В нашем случае это left mouse button down, левая кнопка мыши. И здесь, э, если э, наш image невалиден, то мы сделаем handled, это как бы блокирует нам возможность взаимодействия со слотом. так äh, pointer event мы подключаем mouse event для того чтобы обозначить äh, что именно мы делаем и теперь äh, давайте сделаем äh, функцию on drag detected здесь нам нужен create виджет äh, то есть мы должны создать виджет äh, который мы будем перемещать чтобы не использовать тот же виджет, который находится у нас в инвентаре поскольку это будет немного неправильно нам нужно здесь вызвать drag drop operation create drag -drop operation это собственно позволяет нам передавать информацию и собственно передвигать сам виджет В пространстве нашего экрана можно сказать так. Pilot мы ставим self, то есть ссылку на себя. Default Track Visual это виджет, который мы создадим, точнее создаем и впоследствии перемещаем. Pivot это то, где будет как бы крепиться виджет при перемещении. То есть я оставил по дефолту центр, если у вас там не знаю, большие иконки или что-то такое, вы можете поэкспериментировать с пивотом перемещения. Давайте создадим виджет для перемещения. Это будет UI Inventory Drag Slot. А, давайте не новый создадим, а просто сделаем дубликат слота. Поскольку, в принципе, в этом виджете будет храниться та же информация, что и в нашем слоте. Единственное, что, скорее всего, мы здесь уберем эти все ивенты, поскольку они нам не нужны. Слот индекс нам также не нужен. Нам, в принципе, здесь достаточно будет только имиджа. Ну, давайте этому object оставим, поскольку мы лучше передадим сюда информацию. И будем при перемещении использовать информацию отсюда выставляем инвентарь драг э, слот <coughs> открываем переменную делаем место на садито было эксфолс чтобы мы при создании могли сюда указать э, item object то есть мы передаем информацию из виджета который мы перемещаем Виджет, точнее, с которым мы взаимодействуем, виджет, который мы перемещаем. И, собственно, мы сможем получить к ней доступ при дропе. А drop, он drop функция, она сразу скажу, она немного запутанная, поскольку мы здесь просто меняем местами информацию о нашем виджете. Давайте возьмем get getPyload. Гетпайлоад мы устанавливали self в слоте, то есть э, это будет ну, ссылка на наш э, слот, с которым мы взаимодействовали. Э, сделаем cast to э, слот инвентарь слот, то есть мы проверяем является ли ссылка инвентарь слотом. Теперь нам нужно взять get-slot-index uh, и также нам понадобится get-item-object. То есть это мы берем информацию с того слота, с которым мы взаимодействовали, то есть который мы переносим. Следующее, что мы должны сделать, это передать эту информацию в слот, на который мы переносим. То есть в нашем случае, если дроп происходит на а, слот, то, соответственно, мы будем а, передавать информацию на тот слот, на который мы перенесли. А, get player -pown. Это у нас персонаж, который владеет этим виджетом. А, собственно, это будет наш игрок. Так, здесь нам нужно получить ссылку. Давайте сделаем кастом на персонаже, То есть, если владелец является персонажем так давайте откроем инвентарь и здесь создадим инвентарь ну просто инвентарь то есть массив объектов нашего инвентаря в котором мы будем хранить информацию о наших предметах выбираем base item object Сделаем его массивом. Дальше перейдем в наш в нашего игрока, добавим наш компонент инвентаря, чтобы мы из игрока могли получить ссылку на этот компонент. После чего берем get инвентарь. дальше нам нужно взять get inventory снова ну то есть мы прям компонент с компонента мы достаем э, массив нашего инвентаря и дальше берем сэтера элемент то есть мы меняем содержимое элемента в массиве по индексу подключаем индекс предыдущего предмета с которым мы взаимодействовали то есть который мы переносим давайте здесь делаем чтобы было хорошо все видно чтобы нам не запутаться так мы передаем информацию и теперь нам нужно сделать следующее давайте отключим сюда мы подключим информацию о объекте да то есть мы берем по индексу записываем э, в элемент из массива текущую информацию об объекте э, после чего мы берем информацию о объекте с которым мы взаимодействовали в последний раз то есть который мы перетаскиваем и записываем на текущий слот индекс то есть, проще говоря, мы меняем их местами. То есть из индекса предыдущего на индекс текущего мы перезаписываем информацию, а из индекса текущего мы перезаписываем на индекс предыдущего. То есть, если у нас будут два предмета, то мы сможем поменять их местами. То есть, таким образом, сложив предметы ну, в своем каком-то порядке. После чего давайте itemObject запишем в локальную переменную, для того, чтобы мы могли получить доступ в этой функции с любого места, ну, конкретно в этой функции. И теперь возьмем itemObject. И перезапишем этот item object из того слота, с которым мы взаимодействовали для перемещения. И теперь нам нужно будет также перезаписать item object в том объекте с которым мы собственно взаимодействовали для перемещения давайте достанем set item это не то set item object Ну да, нам нужно сет, а этому объект перезаписать. То есть мы локальный объект запишем непосредственно в объект из предыдущего слота, с которым мы взаимодействовали. Я просто стараюсь более понятно объяснить, что, в принципе, нам нужно сделать поскольку можно самому запутаться даже в мыслях что здесь происходит но как я уже говорил если простым языком то мы просто заменяем информацию в слотах между собой ну и после чего return value true и return not так ну вроде бы вроде бы Давайте посмотрим, перепроверим. Вроде бы здесь у нас сделано все правильно. И должно работать. Но лучше перепроверить все. Да, я просто смотрю, чтобы я ничего не перепутал, поскольку хочется подать сразу нормальную информацию. Так, object, локальную. И после чего мы записываем ItemObject из слота, в который мы перемещаем. Item Object слота с которого мы перемещаем и также перезаписываем с которого мы перемещаем в локальный поэтому объект с текущего так ну вроде бы все правильно то есть как я говорил немного запутанная функция но эта функция избавляет нас в принципе от многих а, дальнейших проблем с перемещением слотов если бы мы создавали эти слоты а, отдельно добавляли бы их а, непосредственно в сетку инвентаря то есть отдельные слоты потом удаляли эти виджеты добавляли новые то есть с этим могли бы возникнуть проблемы а в данном варианте у нас с этим проблем возникнуть не должно Так, закроем ненужные вкладки. И давайте откроем инвентарь-грид. Инвентарь-грид Grid. Grid нам позволит, собственно, заранее создать здесь то количество слотов, которое является у нас в массиве инвентаря. Так, удаляем Canvas панель, добавляем бордер. И этот бордер давайте сделаем каким-то цветом. Ну, просто чтобы видеть, где у нас находится инвентарь. Давайте сделаем его немного прозрачным. И сюда мы должны добавить, собственно, какую-то сетку инвентаря. Но мы также добавим сюда scrollbox для того, чтобы если у нас количество слотов больше, чем размер нашего инвентаря, у нас была возможность прокрутки инвентаря. Также возьмем wrap box который будет служить уже непосредственно сеткой нашего инвентаря. Он нам позволяет последовательно добавлять какие-то элементы. ну В нашем случае это будут слоты. И следующее что нам нужно сделать это на construction скрипт мы будем собственно создавать слоты нашего инвентаря давайте сделаем каст на персонажа единственное что мы его потом перенесем на другой event давайте сделаем get inventory то есть возьмем наш инвентарь get inventory сделаем for each loop подключим а, то есть мы делаем пересчет нашего массива и собственно на каждый индекс мы можем получить ссылку на наш объект а, с информацией которая хранится непосредственно в нем ну то есть какого-то предмета в инвентаре давайте откроем а, переменные индекса и переменные объекта в инвентаре слоте поскольку нам сейчас нужно сделать create widget а, создать а, на каждый индекс а, заранее виджет это ui инвентарь слот и подключать array индекс к слот индексу и array элемент это у нас будет item object, то есть информация об объекте. Так, давайте возьмем в врабокс, это у нас должно быть ставить галочка, что это переменная. add add child to Wrabox. то есть мы добавляем все эти элементы в нашу сетку инвентаря compile-save давайте все сохраним и теперь нам нужно добавить какие-то элементы в наш инвентарь для того, чтобы увидеть их в нашем инвентаре давайте на i во-первых, сделаем открытие инвентаря, поскольку как мы можем видеть, какие объекты мы добавляли, если мы не видим самого инвентаря. Давайте создадим функцию Toggle Inventory. Здесь Create Widget. Ну, я думаю, вы это все знаете. Здесь, в принципе, стандартные методы, ничего такого. Нам нужен инвентарь Grid. Дальше мы вызываем его на экран. Здесь мы можем указать Овнара, либо ничего не указывать, а по дефолту это у нас будет использоваться наш персонаж. Давайте запишем в переменную, сделаем простой переключатель для того, чтобы когда мы нажимаем один раз, у нас инвентарь открывался, а когда нажимаем второй раз, у нас, собственно, инвентарь закрывался. Назовем ее UI Inventory Reference, подключим, и из этой переменной вызовем на Viewport. Дальше мы возьмем эту переменную, сделаем ее Convert Validate Get, для того, чтобы проверить, является ли эта переменная валидной. То есть, если у нас есть ссылка на инвентарь, то тогда мы при нажатии на кнопку открытия инвентаря, мы, собственно, закроем инвентарь. А если ссылка не валидна, то мы создадим собственно этот виджет дальше нам нужно будет вызвать курсор мы возьмем контроллер нашего персонажа возьмем set show курсор и также нам понадобится перейти в мод для возможности взаимодействия с виджетами чтобы у нас курсор не пропадал и мы могли взаимодействовать с виджетами. Мы берем set input mode game and ui и в input focus, то есть в фокус на виджет, мы будем делать инвентарь reference на виджет нашего инвентаря. При закрытии, собственно, мы будем убирать курсор и будем переходить мод game input only, то есть только для игры без взаимодействия с виджетами. Так, теперь персонажа нам нужно вызвать, собственно, функцию Toggle Inventory для того, чтобы проверить, работает ли она так, как нужно. Нажимаем Play. У нас серый экран, ну, поскольку у нас, видите, пока что нет предметов. Давайте здесь все выровняем и здесь поскольку мы используем объекты мы не можем добавить напрямую в array элементы поэтому нам нужно добавить эти элементы каким-то другим способом давайте на begin play мы сделаем for each loop. For each loop мы сделаем по инвентарю. Давайте сделаем просто loop for loop. Здесь мы можем задать количество слотов, которые мы должны сгенерировать. Дальше взять инвентарь взять ADD, то есть добавление в инвентарь и подать а, какой-то объект. Давайте будем добавлять уникальный объект. И здесь а, мы можем сделать промоту variable и у нас появится а, как бы один слот почему один потому что как бы у нас здесь логика работает не совсем правильно и для того чтобы она правильно работала нам понадобится следующее это генерация непосредственно самих объектов. И для того, чтобы эту генерацию сделать, мы должны э, получить непосредственно информацию из нашего глобального объекта. Давайте используем обычный ADD, посмотрим, что произойдет. Если мы используем обычный ADD, то у нас э, одинаковые объекты создадутся, да? но у нас э, как бы все слоты создались, все они. Как бы рабочий и функциональный. Но нас это не совсем интересует, поскольку мы будем создавать с заведомо какой-то информацией. Но в данном случае это у нас будут пустые объекты. Не один и тот же, а пустые объекты. Давайте также обнулим переменную после того, как мы закроем инвентарь. Так, у нас ошибка. Инвентарь. Ну, в принципе, скорее всего, мы не можем получить доступ к объекту, и у нас там нет никакой картинки. То есть, как бы, валидность у нас никак не пройдет, если у нас эта ссылка будет пустая, а это объект. Поэтому нам нужно сделать следующее. Давайте откроем объект И здесь выставим какую-нибудь картинку. Но у нас проекте нет картинок, поэтому давайте сделаем Show Engine Content. И в принципе там у нас какая-нибудь картинка будет. Ну давайте поставим эту картинку. так нажмем play у нас здесь ничего нет поскольку мы не получаем доступ непосредственно к объекту мы их не создаем поэтому нам нужно их создать давайте здесь это пока что отсоединим и нам нужен объект construct object класс то есть мы должны создать этот объект в памяти. Author это будет ссылка на компонент, в котором мы создаем. И класс выбираем непосредственно Item Object. BP Base Item Object и подаем. Ну и эта переменная, собственно, нам не нужна. Compile, Save, Play. У нас снова ничего нет. Ничего нет. Давайте здесь instant edit и Blox сделаем. Сейчас мы с этим разберемся. Refresh notes, Image. Image установлен. У нас здесь ничего нет, поскольку мы же в слоте не забиндели отображение для нашего слота. Да, бывают такие ошибки, поэтому будьте внимательны. Здесь находим Brush, находим Bind, выбираем Item Object и выбираем первую ссылку Image. То есть таким образом мы забиндели наше изображение открываем и у нас на всех слотах есть дефолтная картинка ну конечно мы передвигаем объекты у нас информация меняется но мы этого не видим у нас же одинаковые картинки так инвентарь здесь мы можем сделать рандом, random integer давайте 3 укажем 0 или 2 2 опции то есть опции идут от 0 до числа которое вы указали максимальное и выставим разные иконки для того чтобы мы видели что мы перемещаем и они у нас перемещаются давайте я открою на весь экран и попробуем переместить иконку ну и как мы видим да у нас э, иконки перемещаются и меняется между ними информация то есть эта логика у нас рабочая. ну и в дальнейшем собственно у нас будут изначально все слоты пустые и мы будем добавлять объекты в наш инвентарь и заполнять эти слоты. Так, что нам еще? Давайте сразу в драк слот. Мы также сделаем bind, поскольку мы передаем информацию, но bind мы не сделали. Давайте посмотрим. Ну вот, теперь мы можем двигать непосредственно полностью нашу иконку перемещать их между собой. Ну и все связанное с этим. То есть мы сделали некую базу, с которой мы будем в дальнейшем работать, верстать э, полный UI инвентаря экипировки. Э, но пока что у нас это работает на стадии прототипа, функционала. Поэтому здесь мы можем... Э, давайте поставим random in range для того чтобы как бы у нас все три отображались от минимума до максимума давайте укажем 2 и сейчас у нас будет здесь все три иконки которые мы также можем перемещать между собой поэтому на этом мы урок закончим и уже в следующих уроках мы продолжим создание инвентаря Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.